Вітаю, ваші шановні друзі, вітаю з початком Великого Посту. Про що ми з вами будемо говорити під час Великого Посту? В основі наших бесід я вирішив взяти повчання Абедерафея, є ціла книга, і почнемо з четвертого повчання, яке називається «Про страх Божий». Страх Божий – це є точка відліку руху християнського, руху, Побожно ума, если можно так висловитися, страх Господень, начаток премудрости, говорится в книге приповісти Соломоновых». И эта сама книга Библина говорит и про то, что... И Цей страх э, є джерелом криниці життя. Він примножує днів життя і вдаля від смерті. І хто його має, той ситим ночує, так дострільно говориться. Тобто есть, э, ничего не має, потреби і має все. Перед тим говорить про страх Господні, давайте попробуємо про те, э, чи є в нас в залі страх, звичайний страх людський. Чи ми може нічого не боимся? Ну, треба сказати чесно, що ми боїмося, Боимся хвороби. Боимся несчастья, недоли, боимся темноты, высоты, разных неприемностей. Мы боимся невідомого всего, что связано с страхом смерти. Так можно висловить категорию страх смерти. Но человек может бояться и даже тогда, когда его жизнь ничего не загружает. Мы боимся нестабильности, боимся непевности в себе, боимся чего-то сгубить. И чужой думки тоже боимся. Мы думаем часто, что про нас думает коллектив, что про нас думают отдельные особи. И От, это уже второй вид страха, который можно назвать страх чужой думки. И именно это и причина боязни втрати друга, боязність залишитися на самоте. Але бывает и інший страх. Людина боится втратить работу, потому что иначе не сможет пригодить семью. Людина боится втратить здоровье, потому что иначе, иначе не сможет допомогти своим близким. Людина переживает за близких, когда им тяжело, когда они в Це Это страх за людей, страх за, страх за своего ближнего. От. Ну а поставим інше запитание. Чи є, какая взагалі користь від страху? Ну, певно, что есть. Возьмем даже первый страх, страх смерти, это реакция попередження. Не сунь пальцы в розетку, потому что убьет. И поэтому это природный самозахист, это нормальный природный страх. И не в нем ничего ганимного, если он, конечно, не переходит в боягуство. А когда мы становимся боягузами, Когда появляется второй страх страх чужой думки, а он выникает тоді, коли когда человек начинает грешить марнославством. І И на превеликий жаль, этот грех нам усім всем притаманный. В нем человека угодие, лицемерство, таких нет как обман, само Мы по этому постараемся поговорить в нашої нашей следующей беседы. Когда человек начинает бояться чужой думки тое, когда она думает про себе, якою она є гарною, якою она є добрую, то она видит, она ей как с ней несправедливо поступают и так далее. І и когда на ее шляху трепляется, людина дійсно действительно, гарно, действительно благородно, благоразумно, то выникают саздруще и тогда той саздравствник начинает уже думать о про те, как бы ту человеку чем бы ее принизить, высметить, какую-то потепить, чтобы на фоне выглядеть как то краще, саздравств порождение підлість, а от підлості до зрады, как известно, один крок. Чи треба доводить разумному, что он не разумный? Чи будет, того всем сказать, что он талановитый. Если человек будет хорошей, всем доказывать, что она и хорошая. Ну, такая аксиома жизни. Если человек всеми силами пытается доказать, что она и вона она и вона она и хорошая, что она якісь другие особисті качества, то она такой не является. Нет такого праведника, который бы всем свечу про свою праведность на словах. Жоден святый никому не сказал, что он не святый, пока мы знаем как раз и житовое удовольствие, что все праведники себя бачили грешными людьми. И тому, если так далее, будемо будем индуктивно развивать свою думку, то мы увидим в реальности какие вещи, скажем, то, что, про себя говорит, что я патриот на самом деле не таким. Беда в том, что мы очень часто хотим, стараемся не быть кем-то, а сдаваться лишь ними. И играть чужую роль. И треба иметь большую мужність, чтобы выйти из этой игры, чтобы взорвать из себя эти чужие маски. Маску разумности, маску привабливости и то еще. Еще один пример. Мы своих детей учим основам честным. Чтобы они были честными, благоразумными, цнотливыми, чтобы не мали шкодилевых звичек. Но на практике мы видим совсем інше. Только терпляется перша серйозна спокуса, и они не в силах перемогти. Почему? Тому, что у них нет мощности. А что такое честность безмужности, благорости безмужности? Что такое цнота, вірність безмужности? Это что-то таке что до до часу. Честность безмужности – это за великим рахунком не честность совсем. Это що то, что строится что-то на піску без фундамента, а фундаментом для мужности как раз и есть страх Божий. Ну так что же таки страх Божий? Святые починаючи начиная от Василия Великого Святого IV столетия, они розрізняють разделяют страх Божий на три вида – страх раба, страх намета и страх Сина. Первый страх – это страх раба. Люди служат Богу и знают того, что они боятся вечных мук, боятся пекла. Ну, звичайно, это такой примитивный страх, арабський, але на него нам еще нужно дорости. Почему? А когда мы до Бога давайте подумаем, когда у нас якесь горе, хвороба, может возникать небезпека и так далее. Мы боимся лишь земного нещастя. До вечности нам немає дела. Есть высший страх. Людина может идти к Богу не за то, что боится вечных мог, а й за то, что сподівається отримати нагороду. Это страх намита. Наемник смотрит на книгу Иваналия как на закон угоды, на закон договора. Он знает, что если он сделает то или иное, будет служить Богу добром, то Бог, как и на бедцах, будет дать ему другим, чем-то лучшим. Это, конечно, такой сухий юридизм. Але, как известно, юридизм не знает любови, тому поэтому інший страх. И наибольший страх возникает тоді, когда человек не думает про пекло, про не думает про каких-то Тут выникает аллюзия с двумя закоханными. Когда люди закохаются? Неужели только тогда, когда они надеются на какие-то выгодные материальные благополучия? Или когда боятся их втратить? Как мы говорили про страх раба и страх наміта? Нет. А чего бояться? найбільше закоханий? Боятся один одного загубить? Вот то, тот, который иллина до Бога. Он идет до него не потому, что думает про нагороди или про покарання, Он боится втратить вічної любові. любови. Это страх сына. Сына перед Батьком, перед Небесным Отцем. Страх, как говорилось, будет на мужности. Мужность в доме, в семье, в церкви. Но тут есть еще на небезпека. И речь в том, что есть такая страшная подмена мужности, как безстрашность. Эти два явления очень похожие, но это не одно и то же. Главные персонажи американских боевиков – люди бесстрашные. Бесстрашные, они показывают уявные честности, их ничего не лякає, они рекламують себя, но когда его ударят, поливища, эти не подставят. Мужности в него не хватит. А вот сделать какую-то петлюсть он может. Про это мы знаем из нашего воспитания жизни. Отож нехай и нам всем хватит мудрости, відрізнити. Мужный страх, ведь байдужу без страшности. Будь мы мудрыми, а початок при як как ведомо, страх Господний.